Всем привет друзья, вы на канале Science TV, а перед началом просмотра я хочу поблагодарить вас за вашу сильнейшую поддержку, которую вы даете мне, спасибо вам за это. Сегодня мы разберем два важных вопроса. Первое, откуда на солнце пятна, второе, когда погаснет солнце. После просмотра обязательно оцените данное видео лайком или же дизлайком и напишите комментарий. Видео получилось очень интересным и познавательным, так что досмотрите до конца. Приятного просмотра! Откуда на Солнце пятна В 1680 году, сконструировав свой телескоп, Галиле Галилео стал первым человеком, которому удалось обнаружить пятна на Солнце. Через его трубу они казались похожими на черные дыры в белом диске Солнца. Солнечные пятна можно наблюдать почти в любой ясный день. Они сильно отличаются по размеру, некоторые похожи на крошечные точки на поверхности Солнца, в то время как другие достигают значительных размеров. Однажды ученым довелось наблюдать пятна длиной почти в 150 тысяч километров, а шириной 95 тысяч километров. Астрономы располагают достаточно убедительными доказательствами того, что происхождение этих пятен связано с электромагнитными процессами протекающими на Солнце. Было доказано, что они представляют собой гигантские вихри на электризованной материи, копарно вырывающимися из неда Солнца в виде латинской буквы У. Высвобождающаяся при появлении солнечных пятен электрическая энергия посылается в космическое пространство в виде пучков отрицательно заряженных частиц – электронов. Некоторые из них попадают в атмосферу Земли, что приводит к различным явлениям на ней. Одно из таких явлений является северное сияние. Кроме того, эти пучки электронов вызывают радиопомехи и приводят к увеличению озонового слоя в верхних слоях атмосферы. Большинство солнечных пятен исчезают в течение первых же дней после своего появления. Однако некоторые остаются на протяжении двух месяцев и даже дольше. Они увеличиваются, а затем уменьшаются в своем количестве, и циклы эти длятся чуть более 21 года. Регулярные наблюдения за ними ведутся со середины прошлого века. И ученые по-прежнему продолжают изучать пятна и их влияние на нашу жизнь. Так, с этим мы разобрались, двигаемся дальше. Ну а вы можете написать в комментариях, что вы считаете по этому поводу. Когда погаснет Солнце? Сама постановка такого вопроса может вызвать сомнение, Разве Солнце не будет светить нам вечно? Нет, к сожалению, это не так. Мы знаем, что Солнце – это обычная звезда, а любая звезда рано или поздно гаснет. Когда-то ученые полагали, что Солнце медленно остывает или сгорает, однако теперь мы знаем, что если бы это происходило так на самом деле, то его энергии хватило бы в лучшем случае на несколько тысячелетий. Очевидно, что это не так. Если же Солнце не сгорает, то что же в таком случае происходит с ним? Современная наука располагает подтверждениями теории, согласно которой энергия, излучаемая Солнцем, выделяется в результате реакций, протекающих в его недрах. Суть их сводится к тому, что под воздействием чудовищных температуры атомы водорода, соединяясь, образуют ядро атомов гелия. Подобная реакция лежит и в основе действия термоядерного оружия. Это водородная бомба при взрыве которой, как известно, выделяется громадное количество энергии. Таким образом, вопрос сводится к тому, насколько еще хватит запасов водорода на Солнце. Если предположить, что процесс выгорания водорода будет и дальше протекать теми же темпами, что и сейчас, то Солнце будет светить еще 150 миллиардов лет. В результате этого процесса масса Солнца уменьшается всего на 1%, Поэтому нет оснований беспокоиться, что оно может погаснуть даже в весьма отдаленном будущем. Ну на этом мои преданные и дорогие зрители, данное видео подошло к концу. Если оно было вам полезным, интересным, увлекательным и познавательным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ну а вы были на канале Science TV. До скорых встреч! А вот еще несколько видео, которые могут заинтересовать вас. Выбирайте, кликайте и смотрите с удовольствием.